В этом кратком руководстве мы объясним, как, используя CURA 3.0, можно подготовить вашу модель для 3D-печати. При открытии программного обеспечения в первый раз у вас откроется окно «Добавить принтер». Из списка выберите модель вашего принтера. Для этого руководства мы выберем Ultimaker 3. Если ваш принтер подключен через локальную сеть, он будет представлен в списке, выберите его и нажмите «Подключить». Программное обеспечение спросит, хотите ли вы синхронизировать конфигурацию Ultimaker 3 по сети. Нажмите «Да», чтобы автоматически определить тип экструдеров и материалы, которые установлены в вашем принтере. Чтобы предоставить программе полный доступ к принтеру, согласитесь с отображаемыми запросы подключения на дисплее Ultimaker 3. Загрузите одну или несколько моделей, Нажав на кнопку Открыть файл в левой панели инструментов, поддерживаются все основные форматы 3D файлов, включая STL, Opch, X3D и 3MF. Модель откроется в режим просмотра 3D модели. Шелкните левой, -левой кнопкой мыши. И чтобы выделить модель, используйте инструменты настройки для позиционирования, масштабирования и вращения модели Инструмент перемещения выбран по умолчанию это позволяет позиционировать вашу модель на печатающую платформу. Переместите вашу модель, перетащив ее, или с внесением конкретных координат. Инструмент масштабирования позволяет масштабировать модель по-разному, указывая определенный размер в миллиметрах, установить процент от исходного размера модели, или перетащить соответствующую координату. Сбросьте масштаб модели с помощью кнопки ⁇ Сбрось ⁇ Инструмент поворота позволяет вращать модель в любом направлении, перетаскивая обручи координат. Поворот включен по умолчанию. Для того, чтобы его отключить, удерживайте клавишу Shift и перетаскивайте. Вы также можете развернуть модель таким образом, чтобы плоская часть лежала ровно на печатающей платформе, или вернуть ее в исходное расположение. Вы можете отразить модель во все ее оси с помощью инструмента зеркала. Настройки принтера отображаются в верхнем правом углу боковой панели. В зависимости от модели вашего принтера вы можете установить тип материала, размер сопла или тип экструдера. Убедитесь, что эти параметры соответствуют текущих настроек для получения лучшего результата печати. Поскольку... Программное обеспечение подключено к ColdMaker 3 по сети, материалы и экструдере сиренизируется автоматически. Рекомендуемый режим идеален для начинающих пользователей. Он имеет 4 простые параметры для настройки профиля печати. Ползунок – качество печати. Используйте ползунка, чтобы установить висту слоя и скорость печати. Более низкая скорость печати означает более высокое качество печати. Ползунок – плотности заполнения. Чем плотнее заполнение, тем прочнее модель. Флажок включения или отключения генерации поддержек. Генерирование поддержек часто полезно для модели, с мостами и острыми выступами. А флажок, чтобы включить или отключить тип прилипания к печатающей платформе, использование параметра адгезии предотвращает деформацию модели. Программное обеспечение автоматически нарезает модель. Прогресс нарезки показан в правом нижнем углу. Экрана. Все настройки печати теперь установлены. Вы можете посмотреть результат в режим просмотра 3D-модели. Выпадающий список в верхнем правом углу экрана просмотра позволяет вам выбрать режим 3D-просмотра. Чтобы увидеть различные слои вашей модели, измените режим просмотра с просмотра модели на просмотр слоев. Ползунок просмотра слоев имеет три компонента. Верхняя и нижняя ручки можно перетаскивать, чтобы установить диапазон видимого слоя. Можно использовать сплошную часть ползунка. Чтобы перетащить этот слой, вверх и вниз. Для прокрутки и предварительный, предварительный просмотр послойной печати можно использовать поле, где отображается количество слоев. Чтобы перейти к определенному слою, используйте клавиши со стрелками на клавиатуре, перемещаться вверх и вниз между слоями. Все цвета представляют собой определенную часть модели, упрощая просмотр печати слоев. Дополнительная информация о модели на печать отображается в правом нижнем углу экрана, такие как имя файла, размер модели, расчетное время печати и предполагаемое количество расходного материала. Когда вы довольны предварительным просмотром, сохраните файл или отправьте его на печать непосредственно через программного обеспечения в правом нижнем углу экрана. Вот и все. Все готово начать трехмерную печать. Спасибо вам, что выбрали Ultimaker.